А что, дорогие друзья? Смотрим, опять осматриваем, что конкретно произвел, какой ремонт произвела управляющая компания Дзенги после того, как я написал заявление. После всего ремонта, да, там замены холодной домовой трубы по водной. Я их просил для того, чтобы они исправили такой косячок, что труба висела Мы посмотрим, что они там сейчас наделают, глянем ой, комариник, -мо как он меня задорбал. так, смотрим для начала комаров как обычно мальки плавают сколько жирности а это все скоро вылезет мальков куча целая я даже не знаю чем травить Может, что подскажет Может, чем-то просто нужно соли не знаю посыпать и будет лучше живья он еще больше вот так вот размножаются, кому интересно маленькие палочки мальки Очень много, очень. А все от того, что отсюда вода не уходит. Вот здесь вода постоянно стоит. И зимой, и летом одним цветом. Неважно, не текла здесь труба нет, то ли это ливневка то ли канализация постоянно что-то течет. Ладно, идем дальше. О, свет протянули. Наконец-то здесь теперь есть свет. Света здесь не было со времен сыря гороха. Теперь здесь лампочка. Так, ничего, смотрим. Забили штырь, зафиксировали трубу. Теперь труба. Мощно стоит. Ничего не шатается, ничего не болтается. Ну что, нормально. Осталось дезинфекцию провести. С апреля месяца ровно так же я давал заявку, чтобы делать дезинфекцию. Теперь комариник тут вообще везде, по всему подвалу. Смотрим, сколько живности летает. Это все усеяно, это все сидят комары. Может управляющая компания земли все-таки проведет деродизацию дир или как дезинфекцию. Я сейчас среди комаров, если честно, мне ни хрена неприятно, я прям как в болоте. Стало сделать за малом. Может наведут наконец порядок, небольшой, почистят здесь все. В подвале срач, кошмар. Это не подвал, а Вон, канализация. Вообще открыто. Вообще открытая. Не, я не против открытой канализации, но только слышал, чтобы клапан здесь стоял. Клапан. А не тупо дыра открытая. Вон, вентиль открытый. Это чистят периодически вот, крышка. Ну, ка Ну что-то где-то так. Ой, что? Как мне это все замордовало. Сколько подавал заявки? Пока только трубу сделали. Ну хоть трубу пока сделали. Вообще, куча. Все. Всякий мусор, хлам, даже без резины валяется. Я еще не пойму, что он тут делает. Вот так вот, а подвал под домом. Тут реально червей копать. Идеально. Кому надо, вам приходите. Я уверен, что тут червей. Да херища просто. Засмотритесь. Так, ну ладно, дальше пойдем смотреть. Это единственный минус пластиковой трубы. Ее шум. Смотрим вода. В прошлый раз я туда ходил. С той стороны подкапывала вода. Ее там. Она как капала, так и капает. Кирпичи вот усмотрю валяется. Как а. текла труба, так и течет. Без изменения. Короче, это подвал, э, прям не знаю, что говорят, что в подвалах особо там вы сюда не лазить ходите. Ну и так неприятно. Ну так что, управляющая компания. Короче, я сделал и осмотр подвала. По части трубы. Все хорошо. Вопросов нет. Готов подписать вашу, вашу бумагу, на основании которой да, труба, в принципе, выглядит законченной. Теперь труба не болтает. Все зафиксировано. Я, в принципе, доволен. Теперь осталось решить вопросы по остальным моментам. А именно, комары, это первое. Второе, мусор, который находится по всему подвалу. Я считаю, что его нужно собрать, для того, чтобы подвал был чистый. И третье, осушить, естественно, подвал, чтобы не было никаких ручьев здесь. Я не говорю здесь делать капитальные ремонты, но хотя бы сделать, высушить подвал, как минимум. По-любому это нужно. То есть три позиции меня сейчас волнуют в этом гребаном подвале. Потому что тут, во-первых, постоянно запахи. Постоянно, так как в подвале подвал находится прямо в подъезде, выход, спуск подвал находится прямо в подъезде. И поэтому постоянная проблема это запахи. А запахи это того, что постоянно что-то там протекает. Это ливневая канализация. Я не знаю, что там. Ну, на видео я показал. Там вода стоит практически постоянно, она только изредка уходит, а так в основном она все время там стоит. И именно, кстати, именно в этом месте очень сильно размножаются комары. Да. А так, надеюсь, больше заявлений в прокуратуру писать не придется и в администрацию. На этом закончу.